Все меньше и меньше возможностей э -э, людям собираться куда-то выходить ехать кафе даже свободно покойно не посидеть все закрыто все магазины закрыты народу все меньше и меньше с каждым днем что будет дальше пока не ясно полиция постоянно патрулирует город э -э, постоянно можно слышать сирены на улицах в общем какой-то хаос происходит и кому это выгодно ну наверное в первую очередь каждому государству это выгодно метро работает но какой-то тип идет и кашляет остались только бомжи умирать на улице на вокзале Ноль человек, ну, ладно, пару человек, вот видите, все, больше никого. Если шесть дней назад э, данный магазин был открыт и принимал посетителей покупателей, то сегодня он закрыт уже, ну не сегодня, а с понедельника он уже закрыт на э, месяц практически, до предположительно до 16 апреля. Так Кому же все-таки выгодно вся эта история, эпопея? Непонятно, что будет дальше. В общем-то, в какой-то прекрасный момент Европейский Союз развалился, и границы все закрылись, и полиция опечатала территорию. Проход в парке запрещен. Собираться там играть нельзя. Тройка до сих пор работает. Здесь были три уродливых здания, которые решили снести. Одна из частей... Третьего здания сохранилось, еще стоит. Оно вот вдали-то можно его увидеть. Но эти экскаваторщики работают.